Приветствую. С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу показать, как маленькие ошибки могут загубить большую работу по раскрутке сайта. Вот пример сайта агентство по оказанию услуг, экскурсии, туры и так далее. Видно, что сайт красивый, да. Достаточно много вложено в него средств, судя по всему. Владелец бизнеса занимается раскруткой. Явно вкладываются деньги. Но... Обращаю внимание, если зайти в поисковую систему, набрать сайт и домен, то мы получаем 926 страниц в индексе Google. Вроде бы классно. Отдых в Паттайе, экскурсии в Паттайе, то есть, в общем-то. Но набираем то же самое и с импедансом, касая черта импеданса. Что мы видим? Что в поисковой выдаче попало только 96 страниц. Из 926 это примерно 10%. 10% для такого сайта это очень мало. Это значит, что на сайте явно какие-то проблемы. То есть, скорее всего, дубликаты страниц. Открываем программу SEO Tool Vision. Я не стал сканировать весь сайт, потому что, в общем-то, буквально на первых же результатах выдачи видно, что на сайте есть какие-то страницы некрасивые. А конкретно вот обращаю внимание. Процент 20. Процент 20 это означает код символа пробил, причем два раза. И видно, что адрес домена, потом процент 20, опять адрес домена. Вот некрасивая ссылка. Скорее всего, есть ошибка на сайте. Как это явно можно в программе увидеть? Откуда, где растут корни? Кликаем на ссылку, переходим в анализ содержания. Вот получил структуру сайта, где конкретно найдена эта страница? И вот входящие ссылки, видите, на эту ссылку, на эту страницу идут ссылки вот множества других страниц. Судя по всему, это сквозная ссылка где-то из меню, либо же с боковых панелей, я достоверно сейчас не скажу, но в принципе можно даже вычислить. Так, зайдем на эту страницу. Вот она. Кстати, видно, видите, два пробельчика. Копируем этот блок. А теперь зайдем на страницу, которая ссылается. Ну вот даже с главной можно зайти. И откроем исходный код этой страницы. Вот видно, что на этой странице есть с заголовком title. Причем интересно, зачем здесь тайтл, Очень интересно, если картинка, видите, имидж имидж тоже не, не, не совсем корректно, без, альтерна, без альтернативного названия. И вот это ошибочная ссылка. Ну, я считаю, что это ошибочная. И, скорее всего, получается, у вас дублирование таких накладываний ссылок, то есть, фактически, как оно, получается, оно зацикливается, судя по всему, и у вас много-много дубликатов. На сайте надо такие страницы, исправлять то есть у вас когда вы уберете вот эти пробелы у вас будет реально именно столько страниц сколько действительно на сайте есть не должно быть вот таких вот процент для обычного сайта вот этого вот значения не 10 процентов это может быть нормально 10 процентов для интернет магазинов а для обычного сайта желательно что ближе к 100 процентам не менее 50 50 это уже более менее нормально стремиться к такому показателю, чтобы у вас и вот этот вот результат, и вот этот максимально близкие были. Тогда у вас сайт будет хорошо ранжироваться. Сейчас у вас получается просто генерится множество дубликатов. Если вы визуально сравните, вот смотрите, список, сейчас открою страницу, вот эта страница с пробелом, и я сейчас убираю ее, вот этот, видите, точно такая же страница будет открываться. В общем, получается, что у вас дубликат. Исправляете эти ошибки, тогда у вас сайт будет гораздо лучше индексироваться. И внимательно, периодически делайте аудит сайтов. Желательно заказывать или автоматически можно при помощи каких-то программ. Например, программы SEO Tool Vision, которая сейчас продемонстрировал, как при помощи ее можно было найти эти ошибки. Сайт программы seotoolvision.ru С вами был Сергей Бердачук. Удачи вам!